Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые инвесторы. В этом видео мы рассмотрим с вами, сколько смогут заработать наши партнеры при инвестировании той или иной суммы. В компании представлен начальный стартовый маркетинг-план. Обратим внимание, что компания на самом старте – это лишь стартовая стратегия. В ближайшее время будет добавлено множество других стратегий и возможностей для заработка наших партнеров. В таблице мы видим сроки действия данных вкладов, а также начисление процентов в сутки на вашу сумму, которую вы инвестировали. Допустим, вы приобрели мощность от 1000 единиц до 5000, стоимостью от 10 до 50 тысяч рублей. Вам ежедневно будет начисляться 2,16% в сутки на вашу сумму, которую вы инвестировали, в течение 69 дней. Также на сумму, допустим, от 50 тысяч рублей, процентная ставка будет составлять 2,34% в сутки и на срок 63 дня. В течение всего срока действия пакета вы можете докупать любую мощность, доинвестировать любую сумму. Программа автоматически пересчитает начисленные прибыли, срок действия пакета и процент. Срок действия вашего пакета увеличивается и размер дохода соответственно. Прибыль вы можете выводить каждые 10 минут. После того, как закончатся действие ваших пакетов, и вы извлечете свою прибыль, вам прекращает начисляться доход и для возобновления работы вам необходимо купить указанную мощность. Свою прибыль посчитать вы можете исходя из вложенной вами суммы. Все процентные ставки и сроки действия приведены в таблице. Минимальная сумма инвестирования на старте нашей компании составляет 10 рублей. Цель Global Decentralized Community сделать инвестирование абсолютно для всех, даже тех, кто не располагает большими суммами денег. Также приобретая определенные пакеты, начисляются дополнительные бонусы. GDC. Мы меняем жизнь к лучшему.